Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. У нас сегодня очередная распаковка. Вы, наверное, девчонки подумали, что у нас распаковка будет из рыболовного магазина. Ладно, не пугайтесь. Просто в такую коробочку мне сложили мой заказ. Давайте смотреть, что я тут заказала. Заказ я делал на сайте океан Конечно же, я оставлю эту ссылочку для вас в описании под этим видео. Переходите, листайте, выбирайте. Здесь много интересного. Кстати, в магазине часто проходят акции. И, между прочим, в моем заказе большинство позиций у меня получилось ухватить со скидками. В каталоге представлено... Как вы видите, огромное количество товаров. И, конечно же, на первом месте здесь раздел с бисером прицоса Чехия. Это самый распространенный и самый, пожалуй, многочисленный бренд бисера. Он представлен многообразием форм, размеров, оттенков. Качество этот бисер имеет достойное. Главное покупать его в проверенных магазинах и не попадаться на подделки. Переходим в следующий раздел. Здесь представлен бисер Тоха Япония. Есть несколько размеров круглого бисера, магатама с интересной формой, стеклярус и даже кубический бисер. Я, кстати, сделала из кубического бисера набор колье и серьги и мастер-класс есть у меня на ютубе. Так что можете тут выбрать подходящий оттенок и сделать для себя оригинальное украшение. Дальше мы попадаем в раздел с бисером Мюки. Это также производство Япония. И если вы хотите получить идеально ровные изделия, то берите легендарный мелкие Делика, Эти бисеринки по своим размерам точно будут все одинаковые. Переходим в раздел с китайским бисером и такой бисер. Подойдет, думаю, для плетения флористики. То есть, если вы увлекаетесь плетением цветов и деревьев, например, то этот бисер можно использовать. Конечно же, китайский бисер привлекает своей ценой. В принципе, у них очень большое разнообразие и оттенков. Но для плетения или вязания украшений я этот бисер вам посоветовать не могу. И дальше вы сами видите, сколько здесь еще разделов. Тут и бусины, и кабошоны, и стразы, и различная фурнитура, и инструменты. Девочки, я, пожалуй, не буду заходить во все разделы, потому что мы тут застрянем с вами надолго. А вам я, конечно же, рекомендую заглянуть сюда и утонуть в разнообразии и красоте всех этих товаров. Уверена, вы найдете для себя что-то по душе. Давайте лучше покажу вам то, что я купила. С чего начнем? Наверное, давайте сливки оставим на потом. И начну я пожалуй с бисера. А, Наш любимый чешский бисер, который и по качеству своему, и по цене просто идеален. Я заказала себе вот такой вот сатиновый с прокрашиванием серебристым внутри а, матовый такой бисер, да, он там оранжевый попал. Размер Черского весело у меня везде десяточка и это 57,060. В упаковке 50 граммов. Дальше идет у меня желтый, такой же матовый, и также с посереблением серединки или с позолочением, не знаю, как это назвать. Переливается очень красиво. 87,010. Кому интересно, прямо вот так вот вместе. Я думаю, что они будут неплохо сочетаться. Но я по мере с таким расчетом это заказывала. И еще есть синий. Бисер, Ну, с желтым он, наверное, тоже будет неплохо, но он другого качества уже. Он такой глянцевый, такой, знаете, гальванический, или как он называется, в общем, вот такой вот весь блестящий и с такими бензиновыми, я бы сказала, разводами. То есть то он синий, то он зеленый, то он какой-то розово-фиолетовый. В общем, переливается просто шикарно. 59-135 номер. Вот такой красивый синий. Следующий пакетик а, тоже матовый. Тоже с серебрением внутренним. 27.080. Такой вот бордово-розовый, что ли. Не знаю, как назвать этот цвет. В общем, красивый. И к нему я брала, возможно, где-то что-то получится у меня сочетать. Также матовый серединкой блестящей. 27,0,10. Вот такие вот оттеночки интересные. Будем думать, что из них сплести. Ну, а этот цвет... Посмотрите, какая красота. Блестящий, серый. Вот с таким вот блеском красивым, серебряным. 47,0,10. Шикарный бисер. Хочу из него наверное наверное, либо чепкер если останется а вообще хочу э, жгутик связать себе вот, вот такая красота 47010 дальше идут варианты уже более дорогие так скажем здесь э, в упаковочках 10 грамм это у нас мелкий бисер э, размер 11 -ый. 55,037. Вот три пакетика я взяла. И тоже, вот смотрите, он черный переливается из черного вот в такое серебро. Необыкновенно красивый оттенок. Вот тоже, тоже все хочу. Какие-то либо браслеты из жгутов, либо на шею какой-то жгутик. как это напоследок последовать я оставлю. Так, здесь у меня два, а нет, вот тоже три упаковочки Мяуки 2011 номер. У этого бисера такой матовый блеск, такой благородный, красивый, в общем, тоже шикарнейший Ну и остался у меня вот такой. Это бисер Туха fr 558 тойкое покрытие если вы хотите чтобы ваши изделия не облазили то вот пожалуйста платите по как говорится да смотрите вот 5 упаковочек я взяла я надеюсь что мне хватит на комплект в общем, пока не буду конкретно говорить, какие изделия я буду из этого делать. В общем, следите за моим каналом, за выходом видео. Не забудьте подписаться на мой канал «Факультет рукоделия». И еще вот такие бусинки я взяла. Мне понравилась их оригинальность. У меня дочь любит авокадики. Они очень похожи на авокадо. Вот думаю, наверное... Придумать какой-нибудь чокер или браслетик. Ну, В общем, посмотрим, подумаем и, скорее всего, запишем мастер-класс, что у нас получилось. И напоследок у меня для вас анонс мастер-класса, над которым я уже начала работать. Давно мечтала о таком жгутике. Вы знаете, в свое время наплела столько жгутов. Все дарила раздавала и у меня нет ни одного жгута как это не смешно звучит в общем как тот сапожник один в один так вот этот жгутик вот я правда о нем мечтала именно о серебряном жгуте потому что серебро я люблю серебро мне идет и вот этот жгутик я точно никому не отдам я оставлю его себе в общем следите за выходом новых видео на моем YouTube канале не забывайте ставить лайки подпишитесь обязательно чтобы не пропустить этот мастер-класс напоминаю что ссылочка на магазин океан бусин будет под этим видео желаю приятных вам покупок с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока